Готов ответить на вопросы. Что нам делать? Мы сейчас а, первым делом Ну, смотрите, вариантов поведения, исходя из законодательства, несколько. Первый, самый дешевый и бесплатный ничего не делать. А, ну, тогда все так и останется. Второй вариант это требовать замены объекта, поскольку а, такой дефект делает объект недвижимости непригодным для проживания, соответственно, цели, с которого заключали договор не достигнуты, и, в общем, это не то, что вы покупали, есть основания замены объекта, исходя из Закона защиты прав потребителей и 214-го федерального закона о долгом участии. Третий вариант – это предъявить все предлагаемые к такому нарушению прав дольщика неустойки, пения и сумму взыскания. То есть фактически вы расторгаете договор, требуете вернуть деньги, требуете вернуть неустойку, которая начисляется с момента заключения договора, требуете, допустим, убытки в виде разницы стоимости квартиры на момент заключения договора текущей стоимостью, требуете 50% штрафа от всей этой суммы, которая я перечислил до этого, требуете судебные расходы. Ну, в общем, в претензии я на сайте на своем разместил, там целый перечень чего требуется. По предварительным подсчетам стоимость квартиры, если составляет 4 миллиона, то можно просить примерно 8. Mm -hmm. вот. С одной стороны, это выгодно, но с другой стороны, надо учитывать, что эта сумма она рассчитывается исходя из закона. Стопроцентного удовлетворения требований судами ну, не встречается в принципе. То есть суды как-то тоже более-менее гуманно относятся к застройщикам и подрезают эти суммы. Mm -hmm. вот чего можно делать Если просит, то можно, то ну естественно то зачем то просить то меньше то если то можно сказать больше. больше просим по максимуму, что предусмотрено законом а суд уже там, исходя из своего чувства справедливости и понимания происходящего, как бы определяет сумму четкой формула, суд решение суда не напишет а вот напишет, там 300 тысяч рублей там вот за это mm -hmm. почему, почему настолько меньше а никто мы еще кого ждем? Нет, но у нас могут быть гости. Просить устранение дефекта. Вот устранение дефекта. Это вообще вопрос потрясающий, поскольку методики устранения аммиака из питона не придумали до сих пор. Несмотря на то, что я с этим уже не первые пять лет сталкиваюсь, сужусь, ни один эксперт не сказал, что есть проверенное и как проверенное, бы, приносящая пользу методика по устранению этого мяка. Многие застройщики пробовали там, а, наносить на стены спецсоставы, а, вымачивать, выпаривать. А, ну, один из самых эффективных способов был это покрытие, уметь, ну, ну, грубо говоря, как обоями заклеить стены. Но минус в чем? Вы захотели повесить полку, сделали дырку. Через эту дырку все прелести начали вытекать. А захотели сделать розетку дырка еще больше и в общем любая деформация этого слоя она приводит к тому что это все эффективность свою сильно теряет На практике это всегда бетон? то есть у нас были еще варианты что Но дальше, мы, дальше. мы в ряде экспертиз разбирали то есть мы доходили до того что мы выпиливали керна из пола потолка стены и так далее и Эксперты разбирали по слоям этот керм, выпиленный кусок. Во всех случаях это был бетон. Да даже если это стяжка, понимаете, снять стяжку со всей площади, а с учетом того, что у вас чистовая отделка, как я понимаю, это еще то развлечение. Как бы Во-первых, время, во-вторых, насколько аммиак мог при контакте двух плоскостей перейти в ту плоскость, которая из бетона подойдет из стяжки, тоже вопрос. И я боюсь, что никто из экспертов не ответит. Они могут сказать, что есть в составе вещества аммиака или нет. Но, допустим, экспериментальный путь, вот как мы делали, мы забирали несколько кернов, там буквально была ситуация, что один керн на расстоянии от другого порядка двух метров. И... Разница в концентрации аммиака была существенна, то есть там в разы было разница в концентрации, которую они обнаружили. Как это получалось, когда бетон в принципе, ну как жидкость заливается в форму и она затвердевает, я не понимаю. То есть может быть бетон как-то был, не знаю, перемешан плохо, ну хотя его везут в этих вертушках, они мешаются, если не мешать, там выковыривать его придется. Он еще в машине начнет вставать. Ну, в общем, странная история с этим Амиаком. Когда работали с Сеттл-Сити, да, вот такие случаи у них были уже? Ну, с Сеттлом, да, я в несколько квартир, у них, в общем, проблемы с таких работой. Какие? Как они Ну, во всех случаях они поменяли объекты. Поменяли? То есть как? Ну... Но... Скажите, Квартира? Скажите, пожалуйста, а, да, скажите, пожалуйста, если ипотечная квартира, мы то есть завязаны с ипотекой, как замена квартиры тогда будет происходить? Ну, в принципе, законодательство позволяет все что угодно делать при наличии согласия залогодержателя. Залогодержатель это ваш банк. В такой ситуации думаю нелогично будет банка, банку заставлять вас владеть объектом, которым вы пользоваться не можете потому что воздействовать на банк вы можете, просто прекратив платежи. Они сразу захотят с вами чего то решать. Но это все юридически, совершенно спокойно можно решить. Застройщик возвращает вам кредитные деньги, вы их кидаете на счет банка, банк закрывает кредит, вы выплаченное забираете с собой, ну плюс там бонусы, которые вам причитаются, как потребителю и дольщику. И на эти остатки берете новый ипотечный кредит, новую квартиру, вот ну, это была льготная ипотека, сейчас такого процента уже нет. Но можно посчитать вот эти убытки, которые вы понесете в связи с получением нового кредита. Обосновать из математики это все можно. Как в таком случае поведет себя суд, ну как бы я стопроцентную гарантию не скажу, но в принципе совершенно логично вот эти вот разницы в кредитных условиях будут формировать ваши убытки которые вы теоретически можете предъявить на данный момент или подождать еще время и предъявить еще раз, когда вы реально понесете эти убытки, то есть у вас будут платежи, которые совершены, и они смогут составлять какую-то сумму. И посчитать разницу между вашими платежами по льготной ипотеке и по нельготной, ну, вы вполне можете. Как будет замена объект в том плане, что вот эти вот случаи, которые я, по крайней мере, читал, там предлагали заменять, но там ЖК были большие, им просто типа в, другом, в другой секции, там в другом доме, который был заражен, условно. А у нас такой С ЖК? ЖК. А, ЖК. А, ЖК. То есть, не, у нас просто как бы если все дома как бы амиачены, у нас здесь, в вот, этом ЖК, уже альтернатив нам не предложат. А все остальные, которые ну во-первых, вообще не Сетл строят, к счастью, не один комплекс, да, за счет ну, своего банкоквартиры они могут предложить квартиры и в другом объекте. Во-вторых, всегда остается способ выйти в деньги и взять за эти деньги любой объект недвижимости, который продается на рынке. А вы ну, эти деньги и... по рыночной стоимости, как вы предлагаете? Да. Да? Потому что, что вы покупали за одни деньги, а сейчас... Ну, будет... естественно, вот эта сумма разницы между вашей покупкой и текущей стоимостью объекта, ну, без учета АМИАКа, да, как бы он стоил без этого дефекта. Это ваши убытки в состоянии потребовать застройщика компенсации. И они идут на это, да? Ну, в смысле идут на это? У них вариантов нет, исходя из законодательства. Их можно настоятельно попросить по суду это сделать. В вступать. Сейчас... Ну, смотрите, тут все зависит от того, что вы хотите дальше делать. Если вы хотите менять объект, смысла в этом нету. Если вы хотите судиться, расторгать договор, Смысла в этом тоже нету, Поэтому, ну, если только вы первый вариант выбираете, о котором я говорил, ничего не делать, ну да, можно оформить право собственности. Если, например, сейчас... А банку это важно, есть собственность или нет? Но, насколько я помню, банки предпочитают готовые объекты, и от стадии объекта стройка или вторичное жилье зависит процентная ставка, которую они хотят по кредиту. Поэтому как бы, для вас это выгодно в первую очередь. А банку, ну, у них неликвидный объект, можете считать. Если вы решаете эту проблему, у них неликвидный объект с баланса исчезает. И им, в принципе, значительно веселит жить. Продавать мы не можете? Нет, можете, не можете, просто здесь возникает вопрос. Вот вы знаете об этом дефекте. Вы покупателю это сообщать собираетесь? Ну, надо сообщать, надо, ну, надо, ну, надо ну, сообщать. Соответственно, денег. как будет это влиять на цену, как вы думаете, это уменьшит стоимость, очевидно. Соответственно, еще должен найтись такой отважный человек, который на ваше место влезет. Если вы скрываете этот дефект, зная об этом, и человек узнает об этом после сделки. Это основание для расторжения сделки и, соответственно, предъявления вам каких-то там убытков, там, расходов и прочего. Поэтому история мутная. Вы сейчас, в общем, ну, можно считать, знаете, о наличии дефекта. И тут уж каждый сам решает. У меня были клиенты, которые тоже терзались таким сомнением, либо втихаря продать, либо нет, но они в итоге решили, что э, будут они судиться и не будут кому-то устраивать приключения с этим застройщиком. И сейчас разница, если вот сейчас условно требуется судиться, или, например, сейчас я заключаю все-таки ну, оформляю собственность, и решать то, что через полгода что нет, мне все-таки такого не надо, и я вот это требую заместить с деньгами. Ну, в принципе, вот с момента, как вы будет документ о том, что вы узнали, что у вас есть такой дефект, у вас есть три года для того, чтобы э, реагировать на этот срок исковой давности у вас пойдет. По дефектам у нас по, заст... по долевке пять лет гарантийный срок. Но здесь, опять же-таки, вопрос, когда вы об этом узнали. Если вы сейчас заказываете экспертизу, и эта экспертиза где-то всплывет, у вас, считается зафиксирован а, срок, когда вы узнали о том, что у вас есть такой дефект. То есть, если я в этот год вот, поджал, примерно на файл, то уже как зафиксировано? А не смысл не рассмотреть. Ну, вообще, как я понимаю, у нас больше планка -то -то, что чтобы добиться какого-то ответа, экспертизы вообще от застройщика, чтобы он проверил и сказал вообще, в чем это причина, там, условно, если это в отделке мы могли бы сохранить эту недвижимость, но получается просто потребовать э, ну, да, исправить этот дефект. Если понятно, что это уже в бетоне, то это уже не пригодно для жилья. Для того, по поводу устранения это. этого дефекта я уже сказал свое мнение. Я методики ни одна не знаю, которая бы реально была как научно подтверждена. Но амиарты от этого не исчезнет, если они будут продавать это помещение. Плюс, вы не забывайте, что на разных этажах разное давление, насколько сильно это будет эффективно. Там я видел застройщиков, которые дорогостоящие системы дольше устанавливали, и так далее. Но я в судьбу, их здоровья, в дальнейшем, не знаю, если честно. То есть они с мониторов ушли, и как бы что-то мы как, не знаю. А может, вы можете по предыдущему работу как-то по концентрациям, как-то сказать, потому что у нас сейчас. Очень жаркие споры насчет того, что считается ли эта концентрация сейчас и пока там она по снизится, либо это уже не нормально есть, например, ну, вот За время то, что я судился, в квартирах концентрация не снижалась. Например, она снижалась только когда застройщик пытался выветривать эти помещения, потому что по условиям проведения экспертизы, квартира не должна проветриваться до да, 4 часа до забора да, да. Я думаю, именно таким образом у вас некоторые экспертизы были проведены, потому что мне уже принесли пакет документов, в котором как бы, одно заключение говорит о том, что все в порядке, а другое заключение говорит, что нет. То есть фактически ну, похоже очень на то, я по крайней мере к такому выводу пришел, что перед приемкой и замерами застройщиков уветривался, Помещение а потом, когда дольщик все окна закрыт и ну там поддержал закрытом состоянии, эту концентрацию увеличилась. Ну, смотрите, вот по цифрам, например, тот же самый юбилейный пахал. Вот там условно были, например, Жицы говорили, то, что они там пять-шесть мерли миллиграмм. У нас тут этот, у кого больше у кого меньше, но в среднем пусть возьмем там ну, 0,4-05. Смотрите, по закону достаточно превышения норматива, хотя бы на 0,01. Все остальное это в пользу бедных. Там, я встречал там 18 раз превышение, там, в 120 раз. Это там вообще противогазе надо подходить. Мы на одну из экспертиз сами постояли, просто постояли несколько часов, пока эксперты возились. Мы все вышли на свежий воздух, потому что нам плохо стало. Ну, вот у нас как раз такой проблемы, я не скажу, что совсем нет, но вот дикий э, запах, от которого невозможно находиться, по, по отзывам у одного жильца остальные, в принципе, запаха не ощущают. Мы бы его, наверное, так и не заметили. Но я, смотрите, сам, я... э, слышу, я... да, ощущение, ну, да, ощущение носом нет. запаха – это уже очень большая концентрация. Это в разы больше, чем допустимая норма, потому что чувствительность носа, она, ну, несколько хуже, чем приборы. И у нас, слава Богу, нормативы СНИПы предусматривают значительно меньшую концентрацию, которая считается допустимой. Поэтому если вы чувствуете запах носом, то это, это уже гарантирует там, превышение существенное. То есть да, нам и... достаточно будет той экспертизы, которую мы провели, просто замер аммиака, содержание аммиака в воздухе и не делать еще анализ, допустим, бетона, стяжки и прочего? Достаточно для чего? Для претензии, в том числе если для. Если вы уверены, что у вас амиак есть, можно вообще никакое заключение не делать. А для, суда? А для суда. Для суда в любом случае понадобится делать судебную экспертизу. Все экспертизы, которые сделаны вне суда, для суда не сильный аргумент, потому что, потому что судебная экспертиза это особый порядок. Это предупреждение эксперта об уголовной ответственности. Вот сейчас вы вот эту экспертизу получаете за эти цифры, фактически никто не отвечает. Поэтому вам спокойно могут написать, что все окей, и как бы и все. Вы уйдете с чистой совестью, что вам повезло. А по факту эксперт, который отвечает и несет уголовную ответственность за свои действия и за предоставление в суду этих сведений, он, естественно, имеет совершенно другой подход, и он имеет полный доступ к делу, он понимает, о чем идет история, и, в общем, пишет заключение с... Вообще Он говорят, что лучше как-то досудебно пытаться уладить или нет? Ну, не... смотрите, как договориться всегда лучше, чем судиться, это понятно. Потому что суд, мероприятие долгое, затратное и так далее. С учетом пандемийных наших этих приколов, мы вообще получаем документы Почта России. Почта России и еще то заведение, которое вот нам, допустим, буквально неделю назад у нас судебная корреспонденция лежит 7 дней на почте. Если ты не пришел, тебе отправляют ее обратно в суд. Мы ждали месяц решения суда, они принесли на седьмой день извещения, что седьмой день сегодня истекает, и отправили обратно. Вот как бы история с текущим у нас сообщением суда. Так, а вот они все вот, например, Но можете... понимаете, вот я боюсь, что предыдущий опыт может быть не очень сейчас полезен, ну, да. потому что, когда к ним обращаются единицы, это... это одна история, а когда к ним придет человек 900, как бы это совершенно другой бюджет. И, соответственно, тактика компании может поменяться, потому что это серьезная сумма, коммерческие компании судятся за деньги очень простым способом. Если тебе должны деньги, у тебя задача как можно больше, как можно быстрее их получить. А если ты должен деньги, у тебя задача как можно дольше и как можно меньше их отдать. Поэтому здесь как бы, как они будут себя вести, предстоит только проверить. Какой все-таки алгоритм наш здесь? Сначала претензия, да? Значит, первое претензия, я на сайт кидал, я не знаю, достался или нет. Ну, в общем, ссылку могу кинуть. Значит, Я написал претензию вчера вечером. Направляем претензию. Направление претензии осуществляется всего несколькими путями. Либо это Почта России, вот, либо это ногами прийти в офис и вручить, чтобы осталась отметка на втором экземпляре претензии о том, что они получили, какого числа, номер, подпись и расшифровка подписи, кто это был вообще. Потому что просто закорючка от нее потом можно отнекаться, что мы не знаем, кто это был, кому там в поле от нашей компании вручили претензии. Как Соответственно, после претензий, ну, я написал претензию, что мы хотим переговорить, потому что в рамках переговоров можно обсудить все, что угодно. Если переговоры происходят, значит общаемся, говорим, что вот вам светит, Большая сумма, мы хотим договориться по-быстрому, потому что либо меняйте объект на тот, который нас устроит, либо давайте деньги. Если это все не прокатывает, ну, прямая дорога в сутки. Претензии на много кстати, или каждый дает свой а, Нет, лучше как раз индивидуально. Да, потому что денежные вопросы вам все вместе решать не понравится. Во-вторых, им как-то легче Ну да. Да и в любом случае я не думаю, что они прям конференц-коуб для вас, для всех организуют и количество сотрудников выделят, чтобы с вами всеми одновременно общались. Это как бы ну, административные вещи, им проще, конечно, общаться по одному Срок ответа выходит Ну вообще по потребителям 10 дней. Ну, там поэтому, уж у кого-то в голову придет по ГК 30 дней по потребителям 10 дней ну, нормально компания ответит быстрее потому что понятно что ситуация напрягает как бы, вопрос не трех рублей но совершенно логично понимать что человек как бы уже там вскипятился а если это дело заходит сюда сидится где лучше по месту прописки в регионе или кипер где застройщик ну, во-первых, если говорить о месте нахождения ответчика, то, наверное, там ответчик частенько судится. И, скорее всего, там какие-то неформальные отношения могут быть. Вот. Но вот, если бы я пачку дел отправлял, я бы, наверное, предпочел судиться в одном суде, потому что переходить из кабинета в кабинет, значит, неудобнее по всему городу метаться. Вот. Но это чисто практическая вещь. Так, ну, конечно, разбросать по городу вопросы каких-то договоренностей будет сложнее вспомнить. Ну, ну, можно и другой регион. В принципе, можно вообще любой регион выбрать. Есть методики привлечь еще одного ответчика. У нас есть, подается по местонахождению одного из ответчиков, и, пожалуйста, хотите хоть чуть не судить. Если я приобрел по переуступке у лица застройщика, это может какие-то сложности из-за этого? Но если вам полностью перешли права на объект, никаких сложностей это не должно составлять. Вы же стали фактически таким же дольщиком, какой был до вас. А вот я по расстройщике приобретал, и они вообще не хотели пускать меня там в квартиру, говорят, или вы принимаете там подписывать акты приемки, либо... Я вас пока не пускаем. Ну, и сейчас я не могу сказать, так вы никто, что вы там. Подождите, вы денег до сих пор не доплатили? Я заплатил, три платежа уже сделал, но осталось два. То есть я как дольщики особенно, да? Как дольщики, ну, тогда... естественно, вы уже знаете, что у вас дефективный объект. Нет. а Вы по кто приняли объект? А туда и по договору я должен уже заселиться. По, по но, все у вас да. все права есть, чтобы судиться. Смотрите, возврат по стоимости условно, например, если заниматься этим сейчас, если я буду каких-то происходит... Я... Когда судишь, тогда и цену определяется. Вообще оценку делают обычно, ну, правильно сделать, в рамках суда. То есть mm -hmm. вы на предварительное заседание сходили, а у вас, допустим, при подаче есть какая-то минимальная стоимость заявлена, а в рамках суда уже делаете оценку, чтобы поближе к моменту вынесения решения, может быть, даже после... Экспертизы на АМИАК, Сделайте оценку, там оценщик делает 3-5 дней отчет об оценке. На основании этого отчета об оценке вы увеличиваете свои требования уже под решением суда. Вот я не совсем понимаю. То есть, если, грубо говоря, этот уже все знают, что там АМИАК, у него уже там рыночная стоимость падает, или она, наоборот, это никак не влияет, не падает. Рыночная стоимость определяется без учета дефекта. Потому что в идеальной жизни вы должны были получить нормальный mm -hmm. без аммиака. По времени вообще сколько можно денег? Ну, суд с учетом экспертизы может занять не менее восьми месяцев. А вышибать вот, деньги, я думаю, будет попроще. У них компания взрослая денежная. В принципе, они должны нормально отдать деньги, но здесь опять же вопрос, если 900 человек придут с деньгами, может им заплохить. Поэтому, если... Есть разница как можно быстрее, если ну, чуть раньше, чем 900 человек? Ну, я бы поторопился, если вы выбираете путь возврата денег, я бы поторопился. Есть, может быть, на нас, деньги? Ну, в принципе, с этого достаточно крупная компании у них есть ресурсы для того, чтобы перекретовываться. Наверняка они в каких-то госконтрактах контрактах участвуют, чтобы привлекать деньги. Допустим, до Питерского миллиарда контракта они вообще не напрягаются по поводу неустойки дольщиков. Но деньги это деньги, и любую компании ценит. Как они активно смогут это отдавать, я не знаю. Но у них брендированная компания, поэтому если ее в руках они захотят завалить, то тут будет понятно, что со всем холдингом что-то нехорошее происходит. Mm -hmm. А гендиректор, я вчера смотрел, директор еще всей компании тоже брендирован, Поэтому они его захотят на субсидиарную ответственность подставлять к тому же, в таком масштабе. Но они, получается, по сути пенсии тоже будут экспертизы Нет, они могут делать все, что угодно. Только надо учитывать, что доступом вы обеспечиваете. В принципе, с их экспертизы. Вы можете их не пускать элементарно в квартиру. И, в общем, и все. И на этом экране экспертиза закончится. В случае, в он скидывал в чат, как раз дело о том, что дольщица не пускала в экспертизу после приделей, и суть не стала недоспана, потому что она не пускала постройки, чтобы провести. Нет, они просто с вами, и вы захотите пускайте. Как. Вы же путите, если захотите. Ну, они не смогут проветривать, вот, как мы говорили. Потом... Скажите, а можно еще про неустойку по суммам, которые можно, допустим, попросить и реально получить? Допустим, Но, если смотрите, про процент про, от стоимости про, квартиры. Про сумму я могу сказать только, когда увижу, какие суммы вы внесли, потому что неустойка напрямую зависит. Ну, Например, моя квартира стоила 13 миллионов. Могу посоветовать простой способ определить неустойку. В Яндексе вбиваете неустойку по 214 ФЗ, вам выдаются калькуляторы, вы туда вбиваете свою сумму, датой начала исчисления неустойки ставите дату заключения вашего договора и дату окончания расчета неустойки сегодняшнее число. Соответственно, а именно договоры или приема-передачи? Договоры. Договора. договора. То есть договор. если я купил строительство, они тоже оплачивают. Должны оплатить будут. Ну, как лакно, да. Поэтому, как бы, если вы ну, 30 он... миллионов вы предъявляете, там они в восторге, то точно будут от вашей претензии. То есть это договор именно для любого участка. Да? То есть если у меня переустройка, я не свой, где я фигурирую, да, а договор, изначально... договор, для любого участка. Uh -huh. uh -huh. Потому что да, отношения... По поводу квартиры начались именно с договора долевого участия. Mm -hmm. И такая же ситуация относится и к тому, что если вы, допустим, уступка у вас была чуть дороже или чуть дешевле, все равно берется договор долевого участия. Mm -hmm. Потому что это именно те деньги, которые получил застройщик. А то, что вы заплатили за уступку, это получил дольше за уступку. Mm -hmm. А дальше лицо с, с застройщиком. Да, вообще по вот. Главное, что вам права перешли, требования на эту квартиру, mm -hmm. и что оно проплачено. И все остальное. Кто это? Mm -hmm. Как он там? Mm -hmm. Проценты по ипотеке, Проценты по ипотеке это ваши убытки. Потому что если бы застройщик вас так не подвел, вы бы не несли эти вещи. Мы, кстати, в Верховном суде судились по этой теме по убыткам, и в принципе сейчас. Хорошая практика. Это тоже составляет сумму убытков. Да, вы, это в вы, сейчас, вы сейчас не можете жить в этой квартире, поскольку она непригодна для проживания. Вы нужно снимать квартиру. Сейчас будет... это месяц получается. Но... Нет, ну понятно, я имею в виду, что если на претензию, то... Ну там все-таки лишние, там 20-30 тысяч там, прилипнут, на мороженое точно ходит. Скажите, а претензию так все-таки лучше составлять с помощью юриста или самостоятельно вы кинули... Значит, претензию можете просто заполнить, взяв образец на моем сайте. Это, как бы, а на вашем сайте а как... я уже составил с помощью юриста. Я, простите, а, ну, я не знаю, там... Как вам кидать? Могу сайт показать, могу. Ну, может, после, таки... да, после, может, ну да. вот на визитке сайт а написан, на там на форуме я сегодня тему создавал. Как раз. Можем взять? Да, конечно, их много. У меня еще короткая есть. Значит, не обязательно идти сейчас к вам, приходить там? Нет, я постарался, чтобы ко мне как можно меньше людей приходило. Поэтому не проблем, сейчас технологии позволяют. Но вот там все-таки есть разведение, что требуется, чтобы просить эти претензии. Там Значит, целый список перечислен. А, там все хорошо проносится. А после того, как застройщик придет на реальные переговоры, надо сознательно... Ну, я бы приходил с адвокатом, потому, ну, юристом, соответственно, потому что будет вас лечить застройщик или нет по поводу ваших прав, я не знаю. Вот, и как бы надо реальности соотношение предложения с действующим законодательством оценивать. То есть на какие-то уступки можно пойти, а какие-то уступки там, забудут они вам предложить убытки, какой-нибудь вид убытков. Заметите вы это или нет, как бы это вопрос. Нет, но ну, никто не запрещает взять объект с рынка недвижимости и сказать, вот берите. Юридически это возможно. А Но просто будут ли они этим заниматься? А вполне. В рамках переговоров вы можете предложить все, что угодно. Хоть вам слану из квартиры купить. Но цена у вас подходящие. Получается, что у них сейчас кому нет объектов, которые прямо сейчас они могут на квартире. Но к этому надо быть тоже готовым, что как бы у них не это самое. И не целый не шкаф набитой квартирами. Просто они могут предложить: вот вы тут прилипли с этой квартирой, Давайте мы вам дадим квартиру, которая через полгода достается. Это тоже одно из решений, которое принимать или не принимать ваше право. Вы не обязан соглашаться на первое предложение, которое получится застройщик. как бы устроить вас. Кто-то может полгода перебиться где-то на съемном железе у родственников кто-то не может кому-то нужно квартиру прямо сейчас поэтому все свои планы строят на жизнь по-своему и, и как бы у всех разных обстоятельств нормально вот вопрос такой а тут как все-таки я даю претензию говорю то, что вот так и так тут такие застройщик ко мне приходят ну условно говоря на переговоры предлагают варианты или я буду претензию, перечисляю варианты, которые меня устроят, и про застройщик приходит, говорит, будет он. Ну, значит, смотрите, во-первых, вряд ли они к вам придут, скорее всего, придете вы к ним. Hmm. А, Во-вторых, Во в претензии перечислено, чего можно хотеть, исходя из закона, а что предложит вам в обмен на это требование застройщика. Это как бы отдельная история. Тут как бы у них есть возможность предлагать все, что угодно чтобы вы согласились. Если вы не соглашаете, значит, у вас вариант судебный все равно остается, и вы вправе пойти и судиться. У а вас претензия, что шла речь о моральном ущербе. Его стоит упоминать? Я просто не читала. Ну, знаете, у меня было одно дело. На человека напрыгнул катер, когда он был на лобке. Ему переломали там очень много всего. И компенсация составила 500 тысяч рублей. И суды у нас, конечно, стараются увеличивать эти суммы, но рассчитывать на то, что вам как в Америке выплатят миллионы долларов неправильно. Я так оцениваю, что при такой истории с учетом суммы внесенных денег, но за 200 тысяч тут не уйдешь вообще никак. Хотя там всяким звездам этим кто-то в кого-то плюнул или миллионы присуживают, но это за счет публичности скорее, чем за счет реального мнения СОДИО. Ну, это одна из позиций, вы же понимаете, что заставить их прийти там с кнутом, пишите ответ, Никто не будет этого делать. Да, я знаю застройщиков, которые просто, в принципе, я там сужу с ними десятки лет, ну, не по одному делу, но ни одного ответа на претензию я ни разу не получил. Просто ни одного. А Это какой вот позиция. По ну, я не буду сейчас, тут мы еще записываем, пиарить. Нехороший застройщик. Так, а что вот мы пишем претензию, отправляем, отдаем ее ногами, приносим в сеттл, и они нам не отвечают. И что нам в этом случае делать? Ну, исполнять свою угрозу. Что делать? Что делать, если ваша угроза не реагирует? Русские, Суд да? подавать уже тогда. У нас приговоры всегда силовые и с угрозами. Суд подавать, да. Возможно, после подачи иска у них настроение поменяется, а возможно, не поменяется до вынесения решения. Ну, как я не гадалка, чтобы там предсказывать. Варианты поведения я могу сказать. Высказать претензию лучше по отдельности, а в суд эти вместе или по В а, суд по той же причине, которую я, наверное, записывать на видео не буду. Но я вам потом объясню, почему лучше не подавать коллективный иск. Тема интересная коллективных исков. Я с удовольствием это исполню, если у кого-то будет настоятельное желание после моих объяснений. Но я бы не рекомендовал. Ну, ну я, бы, понимать, я что, бы не, я не вписался то, в такое дело меньше чем за сто тысяч. Mm. А, вот. Тут, конечно, надо посмотреть. Сколько? Сколько? сколько, сколько еще раз? Один. О, еще раз. У меня пропадает связь. Очень свое время. Сто тысяч рублей. Спасибо. Что? А экспертизу уже суд то Не всегда, скорее всего, страны, заявляющие экспертизу, потребуется оплата. Здесь можно попытаться свалить все на застройщиков, сказать, что потребители, это да их косяк, и, в общем, они должны оплачивать. Но иногда это не прокатывает, и нужно быть готовым к оплате экспертизы порядка 40 тысяч. Эта сумма компенсируется в итоге судом. Взыскивается с застройщика. Вот. По экспертизам, там ну, отдельная история. Можно как-то бы понудить э, ответчика этим заниматься, но по общим правилам ГПК, гражданского процессуального кодекса, у нас бремя доказывания лежит на ИСЦ. То есть, если вы говорите, что вот они совершили mm -hmm. такую ошибку, докажите. Исходя из закона о защите прав потребителей, вроде как у вас есть право требует, чтобы они провели экспертизу. Поэтому здесь как бы такая интересная история. А еще вопрос. Скажите, пожалуйста, если дело доходит до суда, личное присутствие необходимо будет? Значит, личное присутствие при наличии адвоката в процессе со всеми полномочиями, личное присутствие не необходимо. Иногда я рекомендую самому ИСУ хотя бы один раз появиться в заседании, потому что суд, видя, что это за человек и как бы входя с человеком в какой-то личный контакт, может по-другому реагировать на ситуацию. Но представьте вот, да, суд там судит, одни бумаги на столе, а тут приходит женщина с грудным ребенком, кормит его грудью в процессе и говорит, меня вот кинули. И негде жить. Такие ситуации у нас есть. Не, ну я не призываю идти в с ребенком, но как бы я просто пример привел, что как бы иногда эмоциональный контакт так, подарок от отлично, может как бы принести пользу для процесса. У меня чисто такой если предложить претензии. Но ну, вот это, это да, это, это как... Это бы, извините, в квартире аспатик, и... Это можно как аргумент использовать как раз... Претензии. С точки зрения морального вреда, можно претензии указать. Но как бы как писать претензии? Будете, в общем, человек, который это будет писать, должен об этом знать. Ну, естественно. Да. Просто да. Можно, можно взять заключение врача потому том, что человек является астматиком. Ну, и, да, и, можно предложить, но... Претензии, я думаю, в медицину то можно не прикладывать, можно указать, что вы, ребята, как издеваетесь над больным человеком и так далее, чтобы они зону ну, как бы меру своей ответственности понимали, чтобы они не предлагали вам квартиру, мы даж вышли. Так Потому что сейчас предполагают, что освободиться на количество квартир, и они могут захотеть сделать простую вещь. там Вы отсюда выезжаете, наверх заезжаете. Ну, понимаете, да? То есть предложить вам в том же комплексе с теми же самыми проблемами. Может, проблем будет чуть поменьше, поменьше концентрации, но как бы это один из вариантов решения для них. Если нам предлагают квартиру в том же, в том же ЖК, например, это... я бы вообще, в принципе, если вам предлагают квартиру застройщик, который уже пропах, что называется, без экспертизы новой квартиры, на новую квартиру бы не соглашался. то есть Сразу на переговорах ставить условие, что ребята мы готовы рассмотреть любые варианты, но мы пригласим эксперта, который проведет экспертизу, а вы, да, оплатите. Угу. Коли же вы так накосячили, как бы, вот оплатите за банкет. Ну, то есть это не, не нужно соглашаться на экспертизу? Ну, а понимаете, вот мне, еще... мне уже принесли их экспертизу, и там все у вас прекрасно. А ну, я Это сейчас очень... могу ковыряться, начать просто вот, займем. Ну, в смысле, по уже, тем, которые ну, По жилью, да, да по квартирам мне уже принесли, что там 0,1, а 0,2 допустимая норма, у вас все прекрасно. Mm -hmm. ну, такое заключение. Просто, может, а, смеете, тут, тут, тут вопрос в чем, знал ли эксперт а, о том, что с квартиры происходило до экспертизы, потому что, как я уже говорил раньше, 24 часа должно быть помещение закрыто. Ну, возможно, ситуация, когда помещение вот окна перед экспертом закрыли, он пришел, помимо свежего воздух, все прекрасно, что выжил. А вот при проведении, экспертиз, например, мы проводили, вот у нас, конкретный сейчас случай был, мы закрывали, там, не на сутки, на 12 часов, у нас были показания 0,25. Вот, но это разовое. 0,25 – это уже выше, чем норма. А По нормативам 24 часа должно быть помещение закрыто. Поэтому, возможно, там концентрация даже больше, чем 25. Вот мы в этих нормах как раз немного запутались. Условно, если мы сейчас разово замерили, у нас норма, ой, не норма, у нас показатель 0,25. А есть еще среднесуточные, которые там 4... Среднесуточные мерятся там с интервалом в 6 часов, насколько я помню. И эксперты там проводят в очень достаточно большое количество времени. Они измеряются как бы при обычных условиях жизни? То есть, там... Но квартиру для экспертизы никак не готовят. Единственное, что она должна быть закрыта в 24 часа. у вас те же показатели разные. Так... Ну да, то есть фактически это один и тот же замер, только в 6 раз исполнено, потому что в зависимости от светового дня и нагрева воздуха как бы эти параметры могут колебаться. Ну, то, есть условно... то есть, если она, допустим, 0.5 разовая, то, скорее всего, среднесуточная, она будет такая же примерно. Вот у меня таких изысканий нету, к сожалению, но как бы, если раз, разовая 0.5, то надо полагать, что среднесуточная будет не меньше. Они, я, грубо говоря, между замерами там не открывают окна, потому что я, как житель, там просто открываю окна, чтобы я лежу постоянно закрытыми окнами. Вот. А вы их забьете, живете, да? Да, мы уже вот заехали. Ну как самочувствие. Да, на самом деле прекрасно. Но сейчас Правда. просто такая жара тут плохо даже не от самих новостей а от духоты. Нет, ну сколько вы сказали? У вас 0,2? 0,25. А, а у меня один запятая там сколько-то. Поэтому я вы, ну, Давайте к превышению мириться будем а сейчас. Вот поэтому я чувствую, я, я не могу там находиться. Не, поначалу, когда эта тема появлялась, у застройщика была версия, что работяги в лень было спускаться, они писали в угол, типа мочевина, она пахнет аммиаком и так далее. Но когда внутри бетона обнаружили по экспертизе, ну как бы ничего там работяга, кислотой не Без вариантов осталось. сказал, не, ну мочевина, моча, когда выпаривается, там концентрация мочевина увеличивается. Действительно может быть такой эффект, но как бы там в честь строительной бригады ходить долго. Просто конкретно вот нам сейчас довольно сложно принять решение. Я понимаю, но поэтому я и отвечаю на ваши вопросы, потому что я бы не хотел, чтобы вы, не понимая, во что вы вписываетесь, приняли решение. Потому что моя, на самом деле, задача объяснить, какие варианты есть, какие плюсы и минусы у каждого из вариантов, чтобы вы приняли решение да, и прочее, как вариант. Ну, если это, друзья. А, типа, а вот, кстати, вот такой вариант, как вы назвали его, как деньги. Насколько это выгодно ну, потребителям все-таки в этих условиях, когда все дорожает, может быть, все-таки этот вариант... А, да, у нас там есть вопрос. еще свет. Не, не может включить, я просто забыл. Насколько выгодно что? Насколько это приемлемо, эти условия, дорожают. все дорожают, все-таки опять менять на деньги. Может... Но, смотрите, деньги хранить в кубышке, как бы, естественно, невыгодно, они просто портятся. У вас есть какие варианты? Либо закупиться валютой, либо купить другой объект, не вижу. И все это надо делать оперативно, потому что да. что там выборы нам предыдущие несут. Никак. Просто мы уже мне кажется, на то, что они дадут, может ничего не купить. Быть... Ну, слушайте, если у вас ценник в два раза увеличится, думаю, вы найдете все. Ну, то есть, минус этот фактор, да, и, и по стоимость. Да? да, ну смотрите, у меня будут цифры ваши, я готов вам рассчитать, сколько можно попросить. Я не гарантирую, что суд именно столько и взыщет, но как бы сумма будет сопоставить. А вот кстати говоря, что надо. Вот эту сумму еще насколько это умножить, потому что все равно отнимут и разделить на армию. Суд в судах, разделяют, поэтому мы должны умножать. Это правда или Нет, ну чтобы что-то умножать в свои требования, должны быть основания. 50-процентный штраф как потребитель вам полагается. То есть, если вы взыскиваете там, 4 миллиона, которые внесли застройщику, вам еще 2 сверху добавят. Это уже 6. А это автоматически? Ну. Но... По закону, в принципе, автоматически. Но если вы высшей это не укажете, об этом могут забыть. вот я бы не забыл. Ограничная стоимость на сегодняшний день или по той, которую покупали. Штраф будет считаться от суммы, которая взыскивается. Вся сумма, которая вам будет взыскана судом, от нее пятьдесят процентов, и сверху эти пятьдесят процентов. Да, да, да, вообще все. И все потом пятьдесят процентов. А это правда этот штраф можно указывать или нужно указывать в претензию? Ну, если вот ту претензию, которую я написал, будете использовать, там это уже а -а -а. указано. Да. Судебная... Ну, при... мы там угрожаем суду, а -а -а -а. поэтому что мы будем просить в суде, мы можем перечислять. По вашему... Пойдите, пожалуйста, а по стоимости присутствия адвоката сколько будет вот на переговорах с, с компанией? Ну, смотрите, вот у меня вчера задавали этот вопрос. Я говорил, что претензию я напишу за пять тысяч, и за пять тысяч еще на переговорах вынесу мозг представителю застройщика. Это индивидуально с каждым. Да, индивидуально с каждым. Вот поэтому, ну, в итоге полный пакет 10 тысяч, если говорить о несудебном порядке. В принципе, мы можем помочь и найти объект недвижимости, который на рынке продается, и оформить все, и, в общем, все, что угодно с недвижимостью можем сделать, а, вот, хоть пароход купить. А сколько вот. вот нахождения такого объекта? А это... а ну, слушайте, во-первых, надо, надо понимать, это вторичка, долевка, в какую стоимость объект искать и так далее. То есть я вот... С недвижкой хотите, вот там Катя должна сидеть, можете у нее прям спросить. Она вам прямо онлайн скажет. А вот просто это немного не моя тема, я по, по судам развлекаюсь, она с недвижимостью. По вашему опыту, застройщик возмещает через суд, стоимость квартиры по раньше цене. Сейчас она вам просто. Как Только а какие варианты, если суд молотком хлопнут, вариантов нет? Нет, вообще, суд, когда режет, вот эти все проценты, в итоге получает сумму но у меня вот устраивали. все амячные дела которые были все как бы люди которые расторгали договоры просили денег они все купили объекты недвижимость которых устраивает, угу. там по площади чуть больше чуть прекраснее там с другим видом из окна но, в общем по факту они улучшили свои условия стране с тем на что они вписались по договору угу. А кто-то взял примерно такой же объект и денежку оставил там на свои какие-то цели, там, ремонт делать, ну, в общем. Но что... закладной для банка все равно не да? может даже потому, что вы издакованы, и банк об этом... А, а подождите, знаете, по, по, банку? по поводу закладной. Закладная у нас ценная бумага, она нужна для того, чтобы кредитное обязательство передавалось от одного лица от другого путем заполнения передаточной надписи. Соответственно, если вы собираетесь гасить кредит, то закладная вам вообще не нужна. У вас просто потом будет проблем, потому что э, банк э, получит эту закладную, отправит куда-нибудь там в регион, в депозитарий, и для того, чтобы закрыть отношения с банком, вам нужно будет вернуть эту закладную обратно в Росреестр, чтобы закрыть э, все эти обязательства финансовые. И, в общем, я бы не оформлял просто сейчас закладную, если вы собираетесь расставлять договор. У вас объект недвижимости по-любому меняется, если вы отказываетесь. Да, вы получаете другой объект или этот просто расторгаете договор и забираете деньги. То есть это обязательство, оно прекращается. Потому что застройщик вам просто так деньги не... От... Ну, то есть я знаю случаи, когда застройщик отсыпал денег мимо банка. Но обычно застройщик вот эти кредитные деньги кидает прямо на счет в банке. Если банк их с этого счета упустит, и вы сможете ими распорядиться по-другому как-то, то как бы это проблема банка, но деньгами прям вам на счет всю эту сумму не, скорее всего не вернут, ее отправят на ваш счет в банке. Получается сумма, из этой суммы сразу начинается от Ну по факту да, потому что тут, понимаете, у вас получится необеспеченный кредит, mm -hmm. а банк там сразу возбудится, у вас нет залога и в перспективе он не появится, поскольку вы договоры в и в общем для банка это проблема. С учетом положения резервирования денежных средств, когда у нас есть дефективный кредит, они обязаны зарезервировать у себя на счетах такую же сумму, на какой этот кредит выдан. И у них получится двойная сумма, которая ну, просто зависла. Ну, понимаете, с другой стороны, банк по своим каналам может начать плеш проедать застройщикам. Как бы, если они захотят этим заниматься. Потому что я боюсь, что в этом не один такой счастливый дольщик, который закредитовался в этом банке. Банк какой-нибудь популярный, Сбер, открыт, ну, открытие частенько кредитовало людей. Наверное, в этом комплексе есть у них еще займщики. а вот в случае, когда рассрочка как-то дискомфортно получается, что они квартиры. не платили, все равно мы должны практически как кредит, мы тоже должны вносить деньги. Вот. А что вот в этой претензии в связи с этой рассрочкой нужно указать, что, в общем-то, скоро вот опять платить, а жить-то нельзя? А как это вот, э, формулировать? Только, ну, вопрос, а что вы хотите? Вы хотите не платить? Ну вот как, может быть, действительно как-то вот приостановить платежи, что-то пригрозить чем-то вы говорите? Но вы столкнулись с тем, что перед вами условия договора заключенного не исполняются. Не исполняются. Соответственно, вы можете сказать, что вы не исполняете договоры, а я приостанавливаю платежи до того момента, как вы не исправитесь. Угу. Они, конечно, могут попытаться вам неустойку навесить, но в принципе в такой ситуации вы действуете добросовестно, если вы еще правильно заявите о своем намерении строгать договор, то в принципе все будет понятно, потому что вы как потребитель, как дольщик, а при наличии таких дефектов можете в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. То есть как только они дернулись, там, мы вам сейчас там что-то мы считаем, сразу отказ от исполнения договора и давайте денежку обратно. Все просто и денежно. А? Ну, если бы у нас кредитный договор, может, был в одностороннем порядке, расторгать, бы был самый богатый человек. Чего-то еще? Что мы у наших телезрителей гасим? Ну, да. Так, тогда спасибо за внимание. Надеюсь, было полезно. Спасибо большое. А, да, спасибо. Я на сайт закинул видео и, наверное, туда же уже закинул на форум ссылку на претензию. А, сайт, не знаю, будет ли видно. Видно? Нет, не видно. Ну, Очень. Ну Сказали? вот примерно ага. так. В общем, если искать в Яндексе адвоката Антон Лебедев, ну, наверняка найдете. И так можно будет с вами связаться при необходимости. О, ну, можно через сайт, да, будет даже здорово, там хотя бы живые люди, ну, кроме меня. А, ну, можно по телефону, как бы, я на сайте реже. Ну, я имею в виду на сайте найти контакты и связаться уже. На сайте вообще все контакты мои можно найти, угу. телефоны. Да, кстати, у меня крутой номер телефона есть 967 Лебедев. Лебедев набирается русскими буквами на цифровой клавиатуре. Угу. Так, ну тогда и, все, там пароль явки я сказал, я выключаю. Да, я хочу вас оставить... <свят> на... Спасибо, да, до свидания. Я понимаю, это образец.